Знаете, наслушался я новостей по поводу списания СИПИ, по поводу блоков, по поводу пинга, по поводу удаления русского сервака. В такой момент хочется включить вот такую вот песенку. Нет, не надо слов, не надо паники, это мой последний день. Титаники. Народ, реально, без паники, мы на Титанике. Мы как играли в эту игру, так и будем играть. Как донатили в эту игру, так и будем донатить. Мы же люди, мы ко всему привыкаем. А бегать, собирать сплетни, как это, что это. Вот пока вам разработчик не показал официальное письмо, что вот так вот, ребятки, мы удаляем ваш сервер. Мы удаляем у вас игру в России и в СНГ. Вы не сможете играть в наш продукт. Вот тогда вы можете смело сказать везде на стримах, на любом стриме, что колду удалили и сервер тоже удалили. И сипишки списали из-за того, что делают откаты. Почему-то мой аккаунт не заблокировали и не списали оттуда вас CP шки А я с самого начала данного аккаунта, который у меня, с самого начала беру только у одного человека. Если тебе нужны сипи, обращайся по ссылочке в описании. Но ну, а если тебя все равно забанят, значит ты так же, как и некоторые другие, попал просто под раздачу. А таких было уйма даже с ру аккаунтами. А насколько вы знаете, ру аккаунт сейчас донатить не может поэтому судите все сами посмотрите топчик даже pink не помешал взять топчик соло против сквадов ну и напишите пару комментариев прожмите лайки подпишитесь вот это будет бомбезно чем собирать какие-то новости